Ну, давай, это Сулико. Нет, нельзя. Это, это, это очень <реклама> Help my master, Jesus, be trained. Я сказал что получил вот так, кабины даже пойду.